Меня зовут Алексей Грачев, я являюсь зоологом. Уже много лет я занимаюсь изучением горных видов млекопитающих, в том числе снежного барса. Меня зовут Салтуре Апарбаев, я более 15 лет изучаю экологию снежного барса в Алматинском заповеднике. В данном видео мы расскажем о своей работе, что делается для изучения и сохранения снежного барса. Я надеюсь, что будет очень интересно. Мы начали использовать фотоловушки с 2012 года. И информация о снежном барсах с тех пор поступает нам ну, практически регулярно. Каждый, каждый год мы а, занимаемся этой работой, сынок фотоловушек и подсчетом снежного, численности снежного барса с, с помощью таких вот камер. Фотоловушка имеет комплект литиевых батарей. Это довольно мощный, мощные батареи они могут проработать целый год. То есть, если оставить фотоловушку, установить и прийти через год, она еще будет снимать. До 2012 года мы не использовали фотоловушки, потому что их не было, мы не знали, что это. Мы учитывали снежных барсов по старой методике, то есть маршрутным методом. Смотрели следы, измеряли. В общем, визуально, если повезет, снежный барс он очень скрытный. И плюс к тому у него есть такая маркировка. Ну, в смысле, маскировка, не маркировка, маскировка, которая вот, как бы скрывает его местности. Да? Можно, вот, например, вот, если он 10 метров лежит рядом, не двигается, можно пройти и не увидеть его. Что? Ну, в Алматинском заповеднике я вот работаю с 2005 года и начал свою деятельность изучая копытных. То есть копытный вот, сибирский горный козел ⁇ это основной, основной корм снежного барса. Так попутно я начал изучать снежного барса, то есть он мне стал более интересен. Вот ловушка установлена, мы ее направили на место маркировочной активности снежного барса. Вот он, он часто подходит вот к этому камню вот, и оставляет свои мочевые метки. Вот, снежный барс метит свою территорию, то есть таким образом они общаются с другими особями. То есть там, там в их, так сказать, в этих метках зашифрована информация об особе, то есть это самец или самка. Да, это помогает им общаться с животным, особенно в период размножения, когда образуются пары. Вот и очень важно особенно здесь когда в наших местах где много туристов когда мы видим следы снежного барса либо следы его маркировочной активности не не затаптывать не, не наступать на, на эти на, на эти участки вот, то есть можно увидеть след снежного барса но желательно уйти с этой тропы потому что в дальнейшем это затрудняет общение между социальное общение между животными между в 2019 году во время экспедиции в Алматинском заповеднике вот, мы увидели снежного барса. Я был со своим коллегой, Алтынбеком Джонс Пайем вот. И увидел примерно на таком расстоянии, вот, я находился возле реки, а барсы были как бы на хребте. То есть я увидел только головы, сначала одну голову, потом сфотографировал, приблизил, там оказалось три головы, то есть это была самка с двумя котятами. И мы начали потихоньку по ущелью подниматься, подниматься. И, в общем, поднялись до, такого, до такой высоты, что я снял эту самку с 10 метров. То есть на фотоаппарат. После того, как мы получаем фото видеоматериалы из фотоловушек, мы обрабатываем данные на компьютере и смотрим по пятнам снежных барсов. У них У снежных барсов свои уникальные... Рисунки на шкуре. Это как у человека отпечатки пальцев. И, и так мы определяем численность э, снежных барсов. Получается, каждый. Э, если по возможности получается, увидеть там самец, самка. Последние годы в Казахстане наблюдается заметный прирост состояния популяции снежного барса. И по результатам послед, последних исследований. Вот, численность составляет порядка 135-170 особей. Вот, это довольно хороший показатель, именно увеличение численности. Вот, примерно такая же численность отмечалась где-то в 80-е годы прошлого столетия, когда было около 180-200 особей. Вот, впоследствии численность падала, вот, и на начало 2000-х годов она составляла порядка 100 голов вот В 2012 году отмечен, отмечен уже прирост, где-то около 110-130 особей. В 2018 году мы насчитали 130-150 особей и как раз вот в 2021 году численность увеличилась до 135-170 особей. Снежный барс обитает в Казахстане. Это на юге страны, юго-востоке и востоке Казахстана. На юге страны это горы Таласского Лотау, Киргизского хребта, на юго-востоке это горы Зайлийского Латау, Кунге Латау, Терске Латау, то есть все, все хребты северного Тиньшани. Также на юге-востоке Казахстана больш, большая довольно находится популяционная группировка гора Джунгарского Лотау. Вот, и на востоке снежный барс а, сохранился а, на территории Катон-Каргайского национального парка. Это хребет а, Южный Алтай. Ну, это, в принципе, вся казахстанская часть Алтайских гор. Помимо а, работ наших работ, которые мы проводим а, в непосредственно в горах, мы еще ведем и экопросветительскую деятельность. Мы работаем с с детскими садами, школами. Очень важно, важно сформировать э, экологически настроенное гражданское общество, чтобы человек понимал, что все-таки существование этих видов снежного барса зависит от, от самих людей. Снежный барс является символом Казахстана. Он также является символом социально-культурного наследия. И наша задача — сохранить этот вид э, как живой символ не так, как вот на картинках, чтобы он оставался, как вот туранский тигр, а именно вот сохранить и умножить а, как живой символ Казахстана.